Да, Леха. Подходим к УВД. Люди, люди блокируют живым щитом технику. Вон, танк с флагом Украины подъехал. Аккуратно, папа, провода! Милиция на стороне народа была, которая их постреляли сами же военные. Вот, вот они выбежали, сейчас опять будет пальба походу Вот так вот. Сука ёбаная, блять Блять, в людей целится Присядьте, блять, я говорю, по людям целится Автоматы, блять, люди Холостые, блять, все, сколько трупов Ты видел, холостые, в току Падают, сука, на губетки, блять Холостые, я Дальше идите, машину пробивали впереди Отходим Вот здесь Козлы конченые, сука. От машины, отходи, отходи, папа Отходи, пап! Отходи, говорю. От Подери, по дереву попали сюда. <свист> там люди, там люди лежат на полу цель это в Да. Вот да, да, подъехал, да, машина. Машина стал? Этого вам по украинскому смене покажут, короче. Да. Еще один есть. Еще одного Тру? несут. Да, он Где? несут. Аля, несут, да. Сукин Козлы конченые. Еще один есть. А, <соспорщик> Ладно, еще, еще одного несут! попали. Казули. А сколько? Вновь, вновь суки вон они враги, враги, народа стоят, стреляли алло здорово людям Давайте давай я тебе перезвоню жесть полная, перезвоню Фу, сука Шо, ихнего одного, да, грохнули? Нет, нет, нет. О, он несут. Так а, пацана Спит. этого, шо с ним? Какого этого? Ну вот которого он отнесли. В ногу, в ногу, нет, его в ногу, в ногу. рукошетом или в ногу специально? В ногу, в ногу. Рикошетом или нет? Прямое попадание. Специально? Куда ты стреляешь, Ля? Бразь, твою мать. Алло. Нормально. -то. Давай, я тебе перезвоню. Я с папой. Все нормально. Давай. <соцентричные> Машины отойдите. Туда. <соцентричные> <Сюда. соцентричные> Наших ментов он вывели Машина, кровь, кровь, с, с, с руками вверх. <соцентричные> Сукин. А. Герой. Да. Это наших выводят, наших. Наши попали под обстрел, блядь, с БТР разгромили пол здания, нахуй. По скорой помощи стреляют, суки! Твою мать! Зайди сюда, с этими камнями! Козлы, скоро отъехала с нашими, начали стрелять, обстреливать скорую. Yeah, не ты туда, чуть -чуть. Чуть -чуть не туда. Вот творчество их работы Обстреляли левую машину Беспредельщики